Привет! Всем привет! Вот и к нам пришли теплые денечки. И именно сейчас хочется э, на перекус что-нибудь такое легкое и освежающее, вместо того, чтобы кушать сытную и тяжелую пищу. Для этого идеально подходит что? Правильно, окрошка. Но есть еще масса других интересных и полезных супов. И сегодня я хочу приготовить болгарский холодный суп таратор поехали сегодня нам будет нужно пару огурцов пару зубчиков чеснока небольшой путек укропа грецкий орех горсточка йогурт как говорят в болгарии киселемляка нож доска значит суть какая мы мелко режем во-первых огурец шкурку я с него счищу Очень мелко режем огурец. В принципе, можно, наверное, на терке потереть. Но, мне кажется, когда маленькими кусочками, такими кубиками, будет интересней. Чем мельче, тем лучше. Вообще, первый раз этот супчик я попробовал... Естественно, в Болгарии. И мне он до того понравился, что я стал его заказывать практически в каждое наше посещение какого-нибудь кафе. Но э, не всем он нравится. Так что нужно сделать и попробовать. Вот так. так, туда же идет у нас чеснок, мелко порубленный. Оп. Туда же идет укроп, очень мелко порезанный. Все это заливаем йогуртом и перемешиваем. Теперь берем и заливаем все это водой. Лучше всего, чтобы она была ледяная, можно даже со льдом. Ну, воды берем столько, сколько какой гущины вы хотите получить в супчик. Я думаю отлично берем орехи грецкие и я даже не знаю как их но их надо разбить в труху попробуем ножом Ну и наконец закидываем орехи в суп. Солим по вкусу. Ну и в завершение одна маленькая фишка. Берем одну столовую ложку растительного масла на разогретую сковородку. Я возьму оливковое. Надеюсь, рожица не получится. И забрасываем туда перца черного молотого. Горсточку. И даем чуть-чуть прогреться. И теперь в наш супчик капаем буквально 3-4 капли вот этого перечного масла. Друзья, к сожалению, не получается никак выехать на рыбалку. Потому что то у нас хорошая погода, но зато введенные какие-то непонятные карантикулы не дают выехать. А то, когда есть возможность, у нас получается то, что целую неделю заливают нас дожди на рыбалку не выехать. Так что, вот. Обожаю его. Прям жару то, что надо. Причем масло с перцем дает удивительный вкус. Я пробовал без них, получается не то. Буквально пару капель масла преображает весь вкус супа. Так что, друзья, попробуйте. Не знаю, понравится, не понравится, вкус, э, вкус своеобразный, но я просто тащусь от него. им же за то чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями кстати этот суп нередко подают прямо в стакане вот будет что сегодня выпить